когда говорит Дух Святой, да, через апостолов, через учителей, он всегда хочет что-то дать. Дать жизнь, дать с избытком ее, да. Если говорит дьявол, он всегда хочет слукавить, да, и что-то у нас отнять, чего-то нас лишить. Мы помним, да, как он к Христу подъезжал. «Если ты Сын Божий, если падший, поклонишься мне». То есть у, у него была, ну, своя программа. Вот, но здесь мы видим, если вы воскресли со Христом, да, или в другом переводе «если вы со воскресли». То есть если есть вот это единение, да, мы утверждены в этом, мы осознаем это, мы верим в это свято, да, что мы со Христом воскресли к новой жизни, да, как сказано в римлянах, то э, что, что идет из этого дальше? Да? «Если вы воскресли, то ищите горнего». Да? То есть следующий шаг, следующее какое-то э, место, куда нам нужно перейти, да? ищите Горнева. Ищите горнего, это чего-то да, чего возвышенного, небесного. Да. Я всегда как-то читал раньше это место, думал, ну, ищите горнего, там, помышляйте о чем-то таком духовном, высоком. Да. Вот. Но здесь есть конкретика. Где Христос сидит одесную Бога. То есть э, о чем нам говорит это место? Оно нам говорит о положении, да, которое занял Христос. Но перед этим сказано, если вы воскресли да, со Христом, то есть, есть место, это ну, сулит и нам что-то. То есть, нам как бы можно сказать, да, ну, какое мне дело, если Христа посадили да, рядом с Богом, да? То есть, но, но по сути, если мы совоскресли, и Ефесянам нам подтверждает это, Ефесянам 1 глава, 19 стих, говорит о том, что, говорит о том же, да, что Бог воскресил его силою и и как безмерно величие могущества у нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, и превыше всякого начальства». То есть, я буду сокращать просто. То есть, мы понимаем, что дали позицию. И о чем, говорил, о чем говорит Павел дальше, он говорит во второй главе, в шестом стихе. что и мы, нет, нет, вторая глава, 6 стих. «И воскресил с ним и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». То есть... Мы видим, что Бог и с нами это сделал, да? что и мы воскрешены с Ним и посажены на небесах. И о чем это говорит? Опять-таки о положении. Да? Это то, чему учил э, пастор нас на одной на из молитв. Да? Что неважно... Ну, мы, знаете, мы все иногда думаем... Вот как я помолюсь, там, что я скажу? Иногда даже не это важно, а важно, кто говорит, важно, с какого положения, как говорил пастор, мы говорим. Понимаете? Когда Христос пришел, Он говорит: э -э прощаются тебе грехи, да? <posed> Люди сразу возмутились, правильно? Религиозный ум сразу возмутился и говорит: что: ну, Негоже, не так говорить, это не теологично. Понимаете, как это можно прощать и вообще. Но Он говорит: ну что проще сказать? «Прощаются грехи» или «возьми свою постель, встань и иди домой». То есть, ну, он, он шел как бы... То есть, неважно, что он говорил. Важно, с какой позиции он говорил это. Понимаете? То есть, он говорил как Сын Божий, как власть имеющий. И об этом, об этом нам и говорит это место, что Бог посадил его, одесную себя, да, на небесах. Но, знаете, это так по-отцовски, да, когда отец заботится о Сыне, да, о своем. То есть, он его посадил. И Псалом 109 говорит, что сказал господь господу моему сиди одесную меня доколе положу врагов твоих подножья ног твоих то есть это тоже так по отцовски да когда посиди деточка папа папа разберется сейчас со всеми делами то есть да да ты сиди да да, то есть ты должен, ты, да, то есть сейчас время, знаете, это интересно, есть мультик такой «Король лев», ассоциация такая сразу же, знаете, когда львенок этот убежал и пошел, ну, там, где нельзя было ему гулять, и на него напали гиены, вот, и он уже приготовился, что его сейчас вот порвут просто на части, ну, и тут папа рыкнул, папа появился рядом, и папа рыкнул, ну, и они разбежались все, понимаете, то есть «Сиди, одесса, на у меня». «Доколе положу врагов твоих под ног твоих». То есть есть положение, когда, э, в котором нужно быть. И э, Павел, он э, открывает эту тайну. Да, он говорит, что нужно этого искать, да, размышлять, помышлять об этом. То есть об этих вещах нам нужно размышлять, нам нужно иметь понимание этого всего. Потому что мы можем, да, мы воскресли, мы получили спасение, мы счастливые, радостные. Но есть что-то дальше, да, есть что-то, к чему мы должны дальше стремиться. Вот. И э, второй стих в Колоссянах, третьей главе, говорит нам о том, что ищите, нет, там, там помышляйте о гор, о горнем помышляйте, да, а не о земном. Колоссянам, 3 глава, первый, второй стих. О горнем помышляйте, а не о земном. То есть размышляйте об этом. Нам нужно э, ну, об этом размышлять, нам нужно иметь понимание. И если говорить о горнем помышлять, а не земном, то есть тут не только сказано о том, что есть превосходство да, небесного над земным, э, духовного над, э, над ну, плотским, скажем так. Да? Но здесь э, говорится о том, что нужно об этом размышлять, нужно иметь понимание четкое и ясное. Потому что когда мы молимся да, молитвой, Отче наш, допустим, да, э, как мы говорим, «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». На земле, как и на небе. Как она на небе? Если мы не размышляем, если мы не имеем понимания, как она на небе, то как мы можем являть ее здесь на земле? То есть нам нужно, нужно размышлять, об этом и говорится, что нужно э, помышлять, размышлять об этом, чтобы иметь понимание. Вот. И э, следующее, о чем говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Тоже такое положение. Сегодня кто-то молился и говорил о том, что когда наше «я» умирает, да, когда наше «я», то Бог может проявиться. Да, то есть Он может выйти на, на, на, на поверхность. Да. То есть это как алавастровый сосуд. Да, когда Он сокрыл, сокрыл, когда Он сокрыл в себе драгоценное мира, Его не, ну, его не, не понюхать, не, не помазать, ничего. То есть мы не сможем насладиться им. Но когда сосуд сокрушен, да, эта драгоценная мера выходит. Вот. И «Ибо вы умерли». То есть есть момент, когда наше «я», да, когда наш... Потому что, ну, если даже размышлять, то он сначала говорит «вы воскресли», да, а потом «вы умерли». То есть, ну, не наоборот. Не «вы умерли», а потом «воскресли». Вот. А он говорит именно о том, что когда вы воскресли, ваше «я», оно должно быть где-то, скажем, на втором месте. То есть оно должно умереть. Вот. Для того, чтобы царь полноценно сел на свой трон и царствовал с него, Да. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Я много слушал проповедников, которые говорят о именно вот этом моменте, сокрытого Христе. И я как-то задавал Богу вопрос, ну, как, ну, чтобы понять, осознать, как, ну как сокрыт. И мне пришло на ум такое понимание, когда солнце светит, когда солнце ярко светит, да, то звезды есть, они там есть, они имеют свое свечение, они находятся там, но они сокрыты, их не видно, понимаете? То есть они находятся в этом ярком свете. Вот. И они сокрыты, вот, да, да, в неприступном, да. То есть очень много, и в Библии очень много есть мест, где, где идет сравнение о нас, как о звездах, как о свечении. О св... Да, да, и есть филипписам, говорится, что вы сияете на небе как в темном небе, да, как яркие звезды, да, как-то так есть. Вот. То есть мы, есть моменты да, в нашей жизни, когда мы можем находиться да, как сокрыты да, вот в Божьей славе, в Божьей. но есть моменты, когда вот этот свет тьмы да, он может как пытаться поглотить. И вот тогда уже начинает работать природа, да, которая от, ну, от Бога да, в нас. Тогда эти звезды начинают сверкать, да, как, ну, в, как сами по себе вроде бы. Да? То есть они издают свой свет. И у каждой звезды есть свой, свой оттенок, свои, свои какие-то цвета. Вот. И над этим можно очень много размышлять, потому что ну, если говорить о, о сокрытости, да, то, то есть если вот как свет скрывает, да, яркий свет скрывает свечение звезд, то э, можно размышлять и, и говорить о том, что э, Моисей, да, Моисей тоже был в свое время сокрыт, да, там написано в евреях, что он сокрыт был до времени, то есть его родители скрывали, пока он не был явлен, понимаете. Так же и мы можем быть сокрыты до времени, как Христос тоже, он был сокрыт до, до времени, да. коли младенец деньства, да, там написано, что он э, укреплялся... Э, Возрастал, да, возрастал и укреплялся духом. Да, да, в подчинении. Там, вот, то есть, то есть есть момент, когда мы можем быть сокрыты. Потому что э, дьявол, он ходит, да, что он делает? Ищет, кого поглотить. Кто выглядывает там, да, из Христа, -то, понимаете? То есть высунул, я, мое служение, мое помазание. О, я так помолился там, дам. Да, да, мое откровение, понимаете, вот, если мы где-то высовываем свои головы, он, о, вот ты где, голубчик, иди сюда, то есть ищи, да, он тебя нашел, он тебя увидел, но если мы находимся в этой славе Божьей, да, сокрытыми, сокрытыми в его святости, сокрытыми в его истине, тогда мы не достигаем, мы не видимы для него, вот, поэтому не буду забирать много времени, понимаю, что его мало, если всего вышесказанного, так подвести черту, да, есть две вещи, да, которые мы можем взять из этого местописания. Первое, это то, что апостол говорит Духом Святым, что нужно искать, да, размышлять об этом положении во Христе. То есть нам нужно необходимо ну, понять это, осознать это и ходить в этом. Вот. И второе, это если вы умерли, да, тогда жизнь наша сокрыта. То есть нам нужно иметь вот это правильное ну, положение в Боге. Не выскакивать, не, не доказывать, что я крутой, вот. А быть на своем месте. Да вознесет вас в свое время. Вот. Поэтому, Боже, благодарим тебя за слово. Аминь.